Плаваем на Калимнас. Вот красота. Отплываем с лероса. Корабль сразу ускоряется. Называется натыкание экспресс. Быстро едем, быстро плывем, быстро идем, быстро приплываем. Остров Калимнас пони построенный красивый домик красивая кладочка вот так смотришь ну там если не присматриваться очень привлекательно смотрится мне понравилось я даже даже остановился на машине потому что нереально проехать мимо ну и там море Остров Калим у нас, мы в гостинице раннее утро. Вот я хочу показать немножко вот так. Со второго этажа снимал. По-своему, красивый, привлекательный остров. Здесь очень много каменных работ, каменных подпорных стен и разных веселок. Все такое необычное тоники тоненький залью. Мне это место на этом острове самое больше нравится. Вот Так-то да. красота. Вот смотрите, какая. Если мы сейчас спустимся, там много апельсинов, мандаринов выращивают. Я вот всегда, когда приезжаю на остров Калим, нас всегда посещаю вот это место. Красивая такая бухточка. Вот такие заборы здесь можно очень много встретить. Они делаются для той цели, чтобы... Цитрусовые, не обетривались цветочки, чтобы они росли. Создается определенный микроклимат. И вот за счет вот таких подпорных стен или просто стен каменных, они хорошо сохраняются и хорошо растут. Ну и люди занимаются бизнесом. Это один из доходов. Самое красивое места острова Калимна. Бухта. Очень красивая, очень привлекательная. Всегда, когда приезжаю на остров Калимус, посещаю эти места. Так спокойно, спокойно. Лодочки стоят на воде. Бухточка тоненькая, тоненькая тянется Вот оттуда, издалека. Красивый остров. Здесь очень много каменных домиков. И именно сделано со своим вкусом каким-то калимусским. Бывают такие полукруглые дома, разные. Ремонт яхт, остров калим у нас, гостиница там, горы, вода, ну и человеческие воображения. Вот такая красота. Папа, сюда иди. это хм. такая Ну, такая рыбка, наверное. Мы сейчас купили мандарины, которые прямо из дерева. Как они пахнут! Да, Оля, как они пахнут? Ой, а, ну, Олечка. А, а ну, Олечка, покажи, какие они сладкие, расскажи. Такие сладкие? Как ты только, только что показывала? Сейчас катаемся и любуемся этой природой, красотой. Вообще сейчас дымка, но на самом деле там видны, видны другие острова. Очень интересно, очень интересно. Так что если у кого-то есть возможность, можете посетить этот остров, остров Калибус. Смотрите, какие слоистые камни, скалы. Вот едем и на протяжении большого отрезка дороги именно вот такие слои камня. Там дорога вниз шла и здесь дорога вниз, серпантином петляет, поедем спускаться и повороты постоянно крутые, скорость ограничения 30 километров в час. той Дороги постоянно стоят машины, там по одной, по две. И скалолазы. Калимна славится тем, что здесь занимаются люди скалолазанием. Ой, не вижу, солнце в глаза бьет, видно их или не видно? Наверное, видно. Вот, и здесь целые организации, которые занимаются скалолазанием. Бухта замечательная. Да, Дура интересная очень, отвесные скалы, поэтому скалолазание пользуется большим спросом. Много очень скалолазов идет по дороге. Да, да очень много. Очень. Церковь Святого Пантелеймона остров Калимно. Вот здесь горы вокруг, очень огромные. Ну и сейчас мы зайдем в самую церковь. Очень красиво, дети играют, здесь видимо крестят детей и взрослых. Монастырь Святого Пантелеймона Нацелителя. Здесь много храмов. Вот пещерный храм. Потолок в копоте весь такой небольшой. Маленький каностас. И свечечки просто лежат. То есть, кто сколько даст, кто сколько положит. Дощечка с... не знаю, как называются эти штучки... Люди, когда излечиваются, вот такие вот, приносят пластиночки, чеканочки. Пол в этом храме, как вы думаете, из чего? Конечно же, из камня, но не из дикого, а из хорошо обработанного, резаного мрамора. Смотрите, какая. какой двуглавый орел, 1628 год. Очень красивый монастырь, воздух такой. Здесь никого нет, нет монахов, живет только один батюшка, держит хозяйство. Смотрите, какие кругом скалы. По какому серпантинчику мы едем? Вот такие вот виды открываются из окошка. Красота необыкновенная. Будто в полете. такие вот там стоят на море а это эти лампочки для рыб рыбу кормушки кормушки и, а, и выращивают что а выращивают рыбу а, да ну, то есть люди держат бизнес такой да ну конечно держат эти магазины все есть машины мы стараемся и потом продают ее в магазинах и сделают это Искусственная рыба, да? Ну искусственно выручная, конечно, там кидает и не знаю что она там ага. Кали у нас.